Друзья, всем привет! Хочу вам показать и рассказать, что растет, цветет и что собирают в середине декабря вокруг Валенсии. Можно видеть и поля с чуфой, но ее сейчас собирают. Лук. Капуста. Артишок уже практически готовый к употреблению. И вот не уверен, что это такое. Похоже на какие-то бобы. Даже, честно говоря, я не знаю, что это такое. А это второй урожай картофеля. Как раз в декабре тоже проходит период сбора, как и чуфа. Еще какое-то растение, честно говоря, даже и не представляю, что это. Может быть, кто знает. Помидоры. Пока еще зеленоватые, но уже краснеют. Ну и как же без цитрусовых? Естественно, в Валенсии растут не только апельсины и мандарины, но и лимоны. Правда, не в таком большом количестве, но тем не менее они здесь есть. Ну и без апельсинов, естественно, никуда. Вот по дороге попалась фасоль, ну, как фасоль, разновидность фасоли, которую используют здесь при, для приготовления паэлии. Так она выглядит. Вот я разломил один плот, назовем его вот так. Вот такая крупная. Специальная фасоль называется горрофон. И также в конце года заканчивается сезон хурмы. Это знаменитый сорт Персимон, который здесь очень и очень популярен. Если мандариновый рай существует, то выглядит он приблизительно вот так.